Здравствуйте! Я познакомлю вас сегодня с э, тренажером, который я называю спортзал в э, доме, э, спортзал в сумочке. Это гимнастический тренажер «Грация» э, или весосгон. Э, само слово «Бесозгон» говорит э, само за себя, что с помощью его можно действительно скорректировать э, фигуру, но помимо этого, можно сделать так, чтобы все суставчики у нас работали в норме. И плечо-лопаточный пояс, и это забедренный сустав, и коленный сустав. Примечательность в том, что это занимает всего 7-11 минут в день. А эффект такой, что как будто вы позанимались 2 часа где-то в фитнес-зале. Итак, я приглашаю Олю на моим Посмотрите, э, все это решается на один крючочек, который оденет манжеты на ножки. Так. Итак, первое упражнение. Велосипед. Посмотрите. Работает плечо лопаточный пояс. Работают лопкевые суставы. Работают тазобедренные суставы, работают коленные суставы, работают голеностопные суставы. И примечательность еще в том, что человек лежит на полу, то есть нет осевой нагрузки на позвоночник. Это так важно! Потому что когда идет давление вертикальное, вдруг у человека какие-то проблемы со спиной или с разобедренным суставом. А здесь для любого возраста, с любыми отклонениями, будь то сустава или сосуды, даже сердечно-сосудистые какие-то заболевания, нет, здесь нет противопоказаний. Так, вот таким образом нас минуту позанималась. Переходим на, второй, э, на второе упражнение. Да, все мы когда-то катались на лыжах, э, оттолкнулись с горки и э, поехали. Опять же работают э, плечи, работает уже спина. Э, здесь уже э, мышцы задействованы спины, поясницы. Вот таким образом тоже минуту поработали. Затем минуту мы работаем э, уже по шаг на лыжах. Точно так же мы катались когда-то. Руки э, в полу, ноги под воздействием э, вложных систем начинают э, также работать. Прекрасное упражнение. И опять человек лежит спокойным, э, Нет сегодня нагрузки на позвоночник, а работают э, практически все суставы. Что это нам дает? У нас вся сосудистая система, кровеносная система идет, проходит, вернее, через мышцы То есть задействуя мышцы, мы тем самым улучшаем работу всех суставов Хорошие э, приход крови головному мозгу Спасибо вам. Итак, мы переходим на четвертое упражнение э, «Крест» Посмотрите, очень красивое упражнение, где задействованы мышцы малого таза. То есть, если есть какая-то проблема, а если ее нет для профилактики проблем малого таза, хоть для мужчин, хоть для женщин. Всего одну минуту вначале мы проводим где-то первые пол пол месяца по минуте прекрасное упражнение. Если что-то не получается, там ноги или руки, то за счет бочной системы все будет э, работать. Так, э, спасибо. И, наконец, пятое упражнение. Мы э, ложимся на бочок. Ножку здесь. Так. Вот таким образом внизу нога прямая. Наточек вверх тянем, а кладем плашмя, да, насколько это возможно. Вот таким образом. Посмотрите, тоже красивое упражнение очень. Также для мышцы глубоких мышц малого таза для тазобедренного сустава опять же идет профилактика если есть проблемы мочевыделительной, мочеполовой системы и ничего сложного нет и вот таким образом, если вы в первую неделю-две позанимаетесь по минуте всего на каждое упражнение и того 5 минут, а потом уже доведя все это до двух минут на каждое упражнение, у вас получится всего 10 минут. Всего 10 минут в день или хотя бы через день где ваши мышцы работают, то есть все суставчики у вас будут работать хорошее настроение. По поводу приобретения данного тренажера вы можете зайти на сайт Волков-фн и там где указан телефон. Пожалуйста, а я вам желаю здоровья, хорошего, любви, любите и будьте любимы. Спасибо, Валерий.